Многие люди недооценивают этот прибор, а многие даже не знают о его существовании. Раз в полгода посещайте своего стоматолога и соблюдайте его рекомендации. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете 5 простых правил, как обеспечить здоровье ваших десен. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и поделитесь им с друзьями. И вы можете скачать памятку о том, как правильно чистить щеки и язык, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете написаться на консультацию. Первое правило для поддержания здоровья ваших десен – грамотная подобранная щетка и зубная паста. За помощью в подборе средств гигиены обращайтесь к своему стоматологу. Правило номер два – соблюдение техники чистки зубов. Во время очередного приема у своего стоматолога задайте вопрос, как правильно чистить зубы. Третье правило – используйте зубную нить. Если не пользоваться зубной нитью, риск возникновения кариеса между зубами сильно возрастает. Лечение кариеса в этой области сложнее и дороже. Четвертое правило – два раза в день необходимо использовать ирригатор. Многие люди недооценивают этот прибор, а многие даже не знают о его существовании. Тем не менее, именно ирригатор помогает тщательно очистить самые труднодоступные места. И, наконец, пятое, самое главное правило – Раз в полгода посещайте своего стоматолога и соблюдайте его рекомендации. Используя эти пять простых правил, вы точно обеспечите здоровье своим десным. Много лет назад я работала в другой клинике. В тот момент я была беременна, и живот был уже виден. Мы принимали с коллегой в одном кабинете, и наше кресло разделяла просто перегородка. И как-то на приеме мы работали, и у меня был пациент, и у коллеги пациент. И вот у коллеги был ребенок. И мальчик... Громко кричал, громко выражал свой протест, ему не было больно. Уже все сотрудники клиники сходили, с ним поговорили, пытались его уговорить не кричать и хотя бы просто открыть рот и вести себя как-то приличнее, но ни у кого ничего не получалось. И в какой-то момент уже я решила проявить инициативу, подошла к ребенку и сказала, что тех детей, которые так себя ведут, я ем и показала на свой живот. Это помогло, и всем в клинике стало спокойнее. Специалисты клиники Легкое дыхание уделяют особое внимание профилактике заболеваний десен. Поэтому я рекомендую на очередной профилактический осмотр приходить именно к нам. Чтобы скачать памятку о том, как правильно чистить щеки и язык, или для того, чтобы записаться на консультацию, нажмите на ссылку под видео.